Привет! Рад, что ты зашел. Пойдем, все тебе расскажу. У нас тут самый крупный проект в сфере GTA, где играют сотни блогеров и тысячи людей. Здесь ты сможешь поиграть не только с компьютера, но и на самом слабом телефоне. Начать игру никогда не было так просто. Ты просто скачиваешь лаунчер, и ты уже в игре. Ты можешь выбрать любой путь, который тебе понравится. Становись полицейским, таксистом, фермером или опасным парнем, все зависит только от тебя. Общайся с остальными игроками через голосовой чат для полного погружения в игру. Зарабатывай на крутые тачки, покупай скины знаменитостей, зови друзей и объединяйтесь в сообщество, которое будет держать в страхе весь город. Ну как, неплохо, да? А теперь смотри сюда. Не любишь физический труд? Окей. Аризона предлагает тебе обширную экономическую систему. Поднимайся с нуля на перепродажах, купи что-то самое простое, и продавай подороже, поднимаясь выше и выше. Твой успех оценят все. Чего же ты ждешь? Бросай все и регистрируйся на Arizona RP.